Привет, мы Владимир Юлием. Привет. Мы живем в экопоселении «Чистое небо» на юге Псковской области. Четыре года назад мы уехали из Питера, чтобы заняться чем-то действительно важным, оставить после себя какой-то след. Мы нашли свое призвание выращивания деревьев. Лесной питомник основа нашего хозяйства. Мы выращиваем в основном лесные породы деревьев. Мы хотим сажать новые леса, восстанавливать вырубленные и сгоревшие. Леса вокруг нашего экопоселения – это то, что выросло на заброшенной колхозной земле за 30 лет. Это низкосортный мелколиственный лес, пригодный только для заготовки дров. Это ольха, береза, осина, ива и сопутствующие им подлесок. Мы хотим, чтобы рядом с нами росли более долговечные и более ценные во всех отношениях леса из дуба, липы, клена, ясеня. Мы хотим увеличить биоразнообразие наших лесов, насколько это возможно. Мы хотим вернуть в наши леса исчезнувшие вяз и бук. Мы видим, как в Подмосковье вымирает ель, во всем мире вымирает ясень. Мы не хотим однажды проснуться на пустыре, когда всю нашу ольху съест какой-нибудь короед. Видовое разнообразие – это единственная защита от таких явлений. В этом году мы вырастили и готовим к отправке несколько пробных лесопакетов. Это наборы саженцев для выращивания леса на четверти гектара для разных целей. Это может быть березовая роща, кленово-липовая пасека или полноценный широколистный лес с подлеском. Мы продаем эти лесопакеты сильно дешевле, чем стоят саженцы в розницу, потому что лес – всему голова. Мы хотели бы отправлять их сотнями ежегодно. В нашем хозяйстве мы внедряем методики агролесоводства. Это система сельского хозяйства, совмещенная с лесом, но в строго упорядоченном виде. Она дает фермерам многие плюсы пермакультуры, но сохраняет возможность полноценной механизации. Она защищает фермеров от неурожая за счет диверсификации выращиваемой продукции и очень благоприятно сказывается на экосистеме. В нашей стране агролесоводство практически неизвестно, поэтому мы хотим создать модельное хозяйство, где любой желающий сможет все увидеть своими глазами. Мы уже регулярно проводим экскурсии и бесплатно делимся всей имеющейся у нас информации. В этом году мы поняли, что при ручной обработке земли нам не справится со всеми нашими планами. Мы срочно купили мини-трактор, чтобы не упустить следующий год. С его помощью мы уже увеличили площадь питомников несколько раз. Но для того, чтобы максимально эффективно этот сезон провести, нам нужно еще немного оборудования. Нам нужен измельчитель сена и щепорез для мульчирования посадок, нужен комплект навесного оборудования для сенокоса, нужна новая система полива. Нам очень пригодится ваша помощь. Вы можете помочь, если купите у нас саженцы, которые мы вырастили. У нас есть 2500 саженцев дуба, каштана, ореха маньчжурского и некоторых других деревьев, которые прекрасно подходят для озеленения. Если вам самим саженцы не нужны, вы можете их оплатить и пожертвовать в пользу какого-нибудь детского сада, школы или другого общественного места, которых в Сибирском районе много и рядом с каждым практически можно посадить одинокое дерево, рощу или аллею. Мы сами с ними свяжемся, выберем подходящие деревья, посадим и обязательно отчитаемся об этом в нашем блоге. Или вы можете просто прислать нам денег на Яндекс или Сбербанк. Обо всем этом можно узнать на нашем сайте land.yumankey.net. Благодарим за помощь.